У многих женщин возникает вопрос, зачем мой мужчина или муж, или любовник вызывает ревность. С какой целью? Если у вас есть подобные вопросы, то я рекомендую послушать мое видео «Зачем мужчина вызывает ревность». А это видео посвящено ревности вообще. Кто еще думает о том, что ревность вызывать не нужно? А, а может вы вообще не вызывает это чувство? Наверное, вы думаете, что это только добавит проблемы ваших отношений отношения с мужчиной. Женщины, милые, пригожие или просто хорошие вы мои, кто так думает, глубоко ошибается. Правильно вызванная вами ревность помогает усилить отношения, она подливает масло в пламя страсти, помогает быстрее добиться желанного человека. Главное – ревность упускать пускать свое сердце и не пропускать через него. Ревность – это игра, у которой есть свои правила. Сопомните, это игра и ничего больше. Сознание другого человека воспринимает это как что-то очень серьезное, но для вас это должно быть как игра, у которой есть свои правила. Сначала мы поговорим об этих правилах, разберем, как усилить любовь с помощью ревности, как отличается мужская ревность от женской, это тоже очень важно, как благодаря конкуренции воздействует на сексуальное желание. Отличие женской и мужской ревности. Смотрите, биологическая стратегия любой женщины получить сильный и живучий ген, заполучить сильного мужчину, который сможет дать сильное и живучее потомство и поможет позаботиться о нем. Правильно? биологическая стратегия любого мужчины передать свой ген как можно больше количеству женщин. Женщине получить, мужчине отдать. Женщине важно качество, а мужчине количество. Если женщина изменила мужчине, мужчина воспринимает это как посягательство на его территорию, как принятие женщины в себе вернее, в себя, чужого гена. Поэтому, когда мужчина ревнует, он в первую очередь боится секса его жены с чужим мужчиной. Если мужчина изменил женщине, она это воспринимает как посягательство чужой женщины на ресурсы мужчины. Поэтому, когда ревнует женщина, она боится в первую очередь того, что мужчина может влюбиться. Она боится потерять его чувства. Из этого можно понять, что мужчина, может простить чувство своей женщины к другому мужчине, но запомните, никогда не простит, если его женщину допустит себя в чужой ген, то и будет с кем-то иметь секс. Запомните это сердцем, как мужчина говорил. В свою очередь, женщина может простить секс другой женщины, а вот чувство она вряд ли простит. Или Короче говоря, мужчина, ревную, представляет женщину в постели с чужим мужиком, а вот женщина представляет ухаживание, подарки, слова любви чужой женщине. Вот в этом, смотрите, принципиальное различие между мужской и женской ревностью. Важно знать, что последствия измены, реакция на измены у них тоже отличается. Почему мы говорим об измене? Все дело в том, что... Возможность измены порождает ревность. Ревность это игра разума и его воображение. Вот на эту точку нужно давить воображение. Он или она должны вообразить в себе измену, а факты должны быть железными. Измены не было. Но об этом мы поговорим немножко еще ниже. Здесь сделаем акцент на том, как нельзя вызывать ревность. Сказать Типа такого, я тебе могу изменить, уйти, пропасть на пару дней, выключить телефон. Делать из вас не искусственных игроков, а просто глупцов, которые расхлебывают последствия гнева, агрессии и недоверия. Поэтому действовать нужно тонко, едва касаясь эмоционально-болевого порога. Так зачем вызывать ревность? Ответ очевиден. Получить эмоции для себя и дать эмоции любимому человеку. Укрепить отношения без скандалов, женских истерик, мужской агрессии, легко и непринужденно, играя внести отношения красные огня, а сделать секс более качественным и страстным. Да, это мы тоже об этом говорим чуть позже. Как лучше всего вызвать ревность? Вот пример. Представьте ситуацию. Мужчина сидит дома, она должна была прийти час назад, а ее нет. Он ей звонит, она не поднимает трубку. Где она? Может, с кем-то, может, эта зараза на работе к ней приклеился и оказалась очень настойчивой? Нет, она не такая. Она не могла. А если вдруг мужчина снова набирает ее вновь и вновь, и опять она не берет? Прошло два часа, а ее нет. Болит. либо с ней что-то случилось, либо точно та зараза к ней пристала. Поймите, что мужской мозг рисует одни картинки, а женщины, женский мозг, другие. Эмоции накапливаются, готовы выплеснуться наружу. Он вспоминает, как она крутилась у зеркала рано утром и одевала самое сексопильное белье. А она вспоминает, как он наблевался, например, одеколонился перед тем, как уйти от нее и одеваясь как-то по-другому. Ревность вызвана, что дальше? А дальше она приходит домой, он встречает ее, смотрит на ее беззаботный вид и легкую и наглую улыбочку, задает вопрос, где ты была? Она не сразу отвечает, она интригует, она загадка. И он с ужасом понимает, что, возможно, был он когда-то прав. И тут оказывается, что она для него старалась, купила ему подарок, заплатила, например, налоги, сделала для него новую прическу, решила какую-то его проблему, короче, сделала что-то положительное для него. Как работает этот механизм? Мужчина вкладывал в нее свои эмоции и думал о ней а не, например, о футболе. А она старалась для него, он страдал, а она за эти мучения принесла ему подарок. И в мозгу переворачивается вся картинка воображения, и ревность перенаправлена уже в любовь. И грех этим не воспользуется, потому что ревность вызывает сильное сексуальное желание, особенно у мужчины. Когда мужчина ревнует, он себе представляет постели другого мужчину. И неконтролируемо возбуждается. Не ясно, но вам этот факт, ну, в принципе, доказано, что ревнующий мужчина активный в постели, и с ним какой-то секс, какой-то животный, страстный и горячий. И мужчина после ревности так или иначе представляет, что ее женщина мог взять какой-то другой. Включается инстинктивная программа, конкуренция за свою женщину. Я должен быть лучше, воображаемого конкурента. Хотя конкретно может и не было вовсе. И у женщин обостряется чувство любви после ревности. Она становится более ласковой, чем обычно. Больше обычно заботится о своем мужчине. У нее просыпается или усиливается чувство. Была возможность, например, отъема ресурсов мужчины и его чувств. У вас еще остались сомнения о том, зачем вызывать ревность? И вот вам простая формула. Сильные эмоции при ревности плюс факт того, что ревность не Это равняется усилению любви или сексуального желания. Поэтому я вам советую вызывать ревность периодически. Бодоражить фантазию своей половинки. Не давать расслабиться, держать в вот таком напряжении. Это выгодно, это работает. И еще один плюсик. Так как мало кто делает, поэтому вы на голову эффективную тех, кто не понимает, зачем вызывать ревность. С вами был Гарри Маркелов, который учит женщин стать счастливее, хорошо сначала понимать себя, а потом окружающие их мир мужчин. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео с тем, кто вам дорог. До следующих встреч!